Огонь вообще. А так, подожди, подожди. А, а, друзья, всем здравствуйте. У нас здесь Настя Тюрина из Тамбова. Она играет на Балалайке с 4 лет. Сколько тебе сейчас? Я сейчас 8. исполнилась недавно. О -о -о, ты уже взрослый Балалайчник. Тебе нравится такая прическа? Да. Ты знаешь, что это рок-н-ролл? Да. Ты сейчас настоящий рок-н-ролльчик. Ты в курсе? <связывая> а можно учить меня играть на балалайке? Да? Вот так? Но... Ты у меня, когда рука болит, <связывая> я так делаю. Угу. Желаю тебе удачи. Беги на сцену, удивляй всех своим <связывая> талантом. Я в тебя верю, у тебя все обязательно получится. Вперед, вперед. вперед. Thank you. Настя, ты просто звезда, ты знаешь об этом? Ты как рок-музыкант вообще играла. Мне кажется, что если бы здесь был стадион, то он бы весь стоял и тебе аплодировал. Хорошо. Скажи. но а, вот такое рок-настроение было у тебя в этой музыке, ну, да? Ну, да. Что ты на своей балалайке играла как на рок-гитаре? Ну, ощущение у меня такое было, да. А это в связи с чем? Это у тебя такое настроение или тебе показалось, что погони не был рокер в душе? Нет, у меня настроение такое. Мне кажется, что ты абсолютно открытие у нас сегодня, да, а, Денис? Ну, абсолютно, Настя. Добро пожаловать в нашу семью. Ты абсолютно открытие, конечно же. 8 лет, и играть с таким совершенством техническим на этом сложнейшем инструменте, на самом деле. Безусловно, не был рокером, Даша, ты права. Абсолютно драйв... Во многих его каприсах, и не только в этом самом знаменитом 24 четвертом мы тебя поздравляем и приглашаем уже автоматически участвовать в нашем концерте, который будет совсем скоро. Спасибо. Даша, я фанат прически. Прическа классная, да, да надо. Мне нравится кандибобер вот Слушай, этот. Слушай, я сделаю следующую передачу, да, Таффой, и Коля тоже выйдет. Обязательно выйдет свою прическу из рук, как это, и с электора Балалайка. Настя. Я знаю, что ты рыбалку любишь. Это такое удивительное да. для девочки занятие. Там же терпение нужно, сколько пока эта рыба клюнет. Или ты играешь на балалайке, и она сразу Это. клюет? Нет, у меня... Там терпение мне особо не нужно, потому что она быстро. Быстро клюет? Почему-то, да. Обычно эти дяди сидят, долго ждут, а у тебя быстро клюют. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, видишь, потом расскажешь секрет как. Светлана Борисовна, вы же по не тоже играете. Да, Еще конечно. Как? Тем более, я так... Рвалась уже прямо во время игры, сказать, какая энергетика, как ты зажигаешь, Настя, это был блеск, это все тоже такая натура. Дашуль, действительно, погонение был рокером. Спасибо, Светлана Борисовна, Настя, огромное тебе спасибо. Ты действительно, открытий. Спасибо большое.